Как выбрать камеру? Кому камера? Зачем камера? Почем камера? Всем привет, ребята, меня зовут Аня Нэш, и это очередное видео на моем канале, так что не пропустите. И да, кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Я вот все думала, как из чего начать, потому что подобного рода Видео на просторах Ютуба огромное количество, и многие эксперты советуют приобрести фототехник стоимостью поддержанного авто. Но у меня есть одна хитрость, один лайфхак, которым я сама пользуюсь. Короче, встаете вот так перед зеркалом, смотрите его глаза и задаете себе один единственный вопрос. За каким хером она вообще вам понадобилась. Это вот прям стопроцентная гарантия, которая избавит вас от нежелательной покупки. Дорогостойно. Ну а если серьезно, давайте разберемся. Будете ли вы фотографировать? Или вы будете снимать видео Это две разные вещи Если вы будете фотографировать Тогда вы определяете Будет это зеркалка или это будет без зеркалка У меня есть еще такой, знаете, совет По которому я сама себе выбирала камеру Сейчас у каждого из нас есть смартфоны с интернетом Если прям нет такой острой необходимости да, Купить прям именно сейчас камеру Заходите на сайт rbt DNS. Link. Короче, выбирайте любую камеру. Самое главное, чтобы она, ну, скажем так, подходила под ваши финансовые запросы. Я вот выбирала в пределах 50 тысяч рублей. Копируйте название и вставляете в поисковый запрос ютуба там обзоров на камер просто огромное количество вам расскажут все технические характеристики и по этим характеристикам вы уже определитесь какая подходит камера именно вам на что я повелась, ну скажем так, на свою камеру я вам попозже покажу и расскажу если, к примеру, вы будете снимать видео Это, конечно же, приобрести себе хорошую экшен камеру Но, ребята... Еще такой момент экшен камера, она вот все-таки больше Подходит для влоговых каналов и Это вот просто моя мечта И моя вот любовь Наверное, последние полгода Во-первых, она маленькая, да, там, ну, компактная Да, она не такая габаритная Она легкая Она не столь заметная, да, как камера Такие вот, как фотокамеры И еще раз повторюсь, да, она все-таки Подходит больше для влогов То есть, если, например Статично, да, как я сейчас, например Например, да, снимаю себя, подойдет именно такая вот камера, фотокамера с функцией записи видео. Хотя не вообще вот эта функция, на всех она есть в камерах, абсолютно. Но именно экшен камера да, которая будет записывать в 4 к Без потери качества, да, когда вы приближаете видео, это вот прям хороший вообще вариант именно снимать видео, но она подходит именно для влог. Ну, это мое субъективное мнение, конечно же, если, к примеру, вы решили купить все-таки фотокамеру с функцией записи видео, здесь нужно подумать о таком моменте, как приобрести себе дополнительный объектив, хотя бы на 24 миллиметра. Это я к чему? Потому что вот я, например, не могу, то есть если когда я снимаю себя на вытянутой руке вот с моей камеры Canon EOS 200D, то есть у меня обрезается... То есть вот так вот Я, конечно, могу это все поднять повыше Но очень тяжело держать эту камеру Потому что она весит килограмм, по-моему, 100 грамм И такой как бы не очень хороший вариант Снимать себя именно вот э, с такой вот камеры То есть только статично Ну а если все-таки решили снимать именно с этой камеры То лучше, конечно, купить еще дополнительный объектив на 23 мм Широкоформатный, то есть он будет снимать вот именно вот как сейчас вот меня видно и это тоже, кстати, хороший вариант На Canon есть дешевые аналоги Потому что стандартные китовые объективы на 18,55 Такого себе позволить не могут Экшн-камеру вы можете выбрать себе подобным образом да? Также вбивайте в поисковый запрос YouTube И вам расскажут все-все-все абсолютно да, Вплоть до технических характеристик И вы можете уже для себя выбрать Короче говоря, я даже не знаю, что-то у меня там записывалось, не записывалось. Короче, нифига, походу, не записалось. Так, сейчас. Короче, 444 манипуляции провела. На Nikon подключается гораздо быстрее, чем на Canon. Вот я сейчас на нем. Вот такая вот штука, смотрите, ребята. Вот то, что я сейчас... Так, сейчас, подождите. Он у меня почему-то никак не хочет фокусироваться. Так нас фокусировался нет вот я не знаю будет видно нет ну короче говоря вот то что камера я провожу и камера и он то есть отображается все на телефоне с одной стороны очень удобно привет это что-то наподобие знаете кнопки но все это на у вас на смартфоне все это в приложении. И, кстати, если вы пофотографировали, то есть вы можете сразу скинуть себе на, на ваш телефон, да, на смартфон, и сразу скинуть, например, своим друзьям для фотографии. Удобно, очень удобно. Вот чем меня, ребята, зацепил вот Canon. Вот этот вот этот фотоаппарат. И когда еще сказали, что при желании на нем можно фильмы снимать, все, я решила, что я приобрету себе именно если вам было интересно, если вам было полезно, то обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайки и, кстати, не забудьте поставить на колокольчик, чтобы вы не пропустили мои следующие видео. Пока-пока!